А Откроется А куда и где? Сейчас второй ряд. А когда мы что, все вместе, что ли? Правую сторону. Упражнение. Начали? Раз, два, три, четыре. Брались на зарядочку, разминаем кости после тяжелой ночи, трудовой, что в принципе и нужно с утра, конечно, каждому нормальному вожатому для употребления. У нас первая зарядка. Слушайте, проснёшься, давайте-давайте. Ну, это нет, все. Нет, это нет, трудно, вообще, встать так рано, а после, ну, такого, после ты такой ты ночи. Все, мои слова. До конца не а может посадиться, я мама. Ты, ты сядь, с... Короче... Ехали мы вот в лагерь Бедара. И чем все для нас заканчивать? С утра наш отряд к чертям проспал зарядку. Отряд, отряд дети какие-то дебильные. Три комнаты пацанов. Я вообще, я вообще за голову вот так вот держусь. Ничего не хотят делать. Потом, может, мы будем смотреть эту кассету смеяться. Но сейчас, сейчас это ни хрена не смешно. Совершенно. Все. Ну, я уже 36. Руки на пояс! Сделали 30-ка на 10. Раз, два, три. А на 4-й, на 4-й счет, 360 Добрый день. Пришли сказать пару слов в работе. Очень тяжело, очень тяжело. Все на первый день. У меня еще нет второго воспитателя, и один работаю на 5. Поэтому, в принципе, очень сложно. Но я надеюсь, что получится Осталось 17 дней. 17, 16 и вот сегодняшний. Как дети? Дети Дети, как? дети у меня хорошие, кстати. О, ты... Их отрядов сам в принципе неплохо. У меня очень много девочек, 30 штук. 11 мальчиков. Поэтому, мне, мне легче. Куда они пошли все? А у, меня, у меня в обратные пропорции. У меня обратная пропорция. Так, пойдем, пойдем. Все, Леха, мы побежим Пойдем, Олег, не одни. Первый, второй, шестой. Да, у меня не там, я а. Ну стоял, ну, первым ставим, да? А вы вот так вдоль. В принципе, как вы мы стояли, так первый, смотришь, второй. Да, ну, а так а и стоять. Нет. Ладно, пойдем. Пойдем. Вот здесь это самое. Кто тут спит? Искать, станет. они ушли умываться. Сколько да уж же можно? Заправлю, блин. Сколько? Ты не должна за них заправлять, они сами должны заправлять. А мне нравятся другие бутылки. А что, как по-другому нормально? Нет. У меня тоже будет нормально. Чего кинули маску бутылку? Я сок наливаю. Что этого уголка не должно да быть? Да правильно он, это ну, да, посмотрите, какая подушка, наголочка в три раза больше. Это вот так надо сделать. Так, здесь. А кто вот это? Что мы сделаем? Так, значит, правило первого ряда. Я чтобы вот это вот не видал. Руки должны быть вот так вот. Вот так что ли? Пятки вместе, точки вродь. Не пример. по стойке смирно. А вот так. В крайнем случае вот так. Да. Но никак не вот так, не вот так, не вот так. Так, все повернулись. Ну ты поверни, чтобы он кеп, затылок. Затылок. Второй отряд. Ну, мать, вашу не слышите, что ли? Ко мне повернулись все. Мы тут снимались. Он потом один будет. Весь порк, у по меня три. Девиз. Так, А что ты так достаешь? Алина. Катяшки. Катяшки. Громко я и рубка. Мероприятие, места на подразание мероприятия. Ну, я жду, жду. Ну, жду, жду. человек двери, разувайтесь. Один становится на весы. Громко говорит свою фамилию и имя. Затем переходит на ростомер. Измеряет свой рост, ясно? Да. Один с весов ушел, другой заходит, ясно? Здесь не толпитесь. Папа, А зачем вот это снимать? 70. Я выйду сразу Поговорим, 159. А вы сняли Давай, давай. Еще как как начало еще раз, Так вместо него. Так, давай давай без припева тебе. принес песню из далеких стран. Свагрел с джунгли и океан. Могли мы дружно в джунглях живем и гайдаром все джунгли займем. Красный наш гайдар, песни из далеких, жарких стран. Там, где царство греешь джунгли и разночные океан. Могли мы дружно в джунглях живем и гайдаром все джунгли займем наш гайдар, песни мы вас поем, джунгляд, дружной семьей мы живем. По разом пару слов. Ну что хочется сказать, питание логано у нас столовое буквально. Лучшим образом. Детям нравится. И нам тоже нравится. Не чувствуем себя голодными, сытыми всегда. Ходим здоровыми. Учебное слово. Это пропадет. Какие взял как раз Нам надо брать и разбегаться по лесам. Играя пропасти. Только давайте, чтобы там звенело. Да, да, да, поняли. Чтобы не это самое не посрамили меня перед лицом всего лагеря. А не будем больше... Так, девочки, значит, я еще раз прошу вас обратить особое внимание на открытие смены лагеря, чтобы вы стояли все очень четко, очень точно. Катя, руки мы знаешь как делаем, да? Пожалуйста, я прошу об этом не забывать. Ножки у вас все ровные, стройные, не надо их никуда прятать. Шибко вперед тоже не надо выставлять. Всем будет прекрасно видно. Значит, все, устали спокойненько. Расстояние между первой и второй линейкой mm -hmm. так, чтобы мог пройти человек. Всем понятно, да? Mm -hmm. Женя? Да, mm -hmm. Бог! Mm -hmm.